Древняя, восточная легенда о колбасе. Вам с переводом или без? С переводом на среднеазиатском, средний такой азиатский. Один джигит. Джигит, знаешь, что такое, да? Папаха, конь, а посередине воткнут джигит. И все время скачет. Ты не джигит, ты сидишь, а он все время скачет. Джигит. Поехал охотиться. На кого? На верблюда он не охотится, а верблюд священ, священный животный. Он только подойдет к нему и скажет, ты, лошадь двугорбая. Не пьешь нифига, он у него плюнет, кто-то плёванный стоит, но не тронет. Джигит поехал охотиться на сусликов. Суслик знаешь, что такое? Знаешь? Ну покажи, что такое суслик. На себе не показывай. Суслик это крыса, но мужского рода. Суслик! Поехал охотиться на сусликов. Едет он, едет, едет он, едет. Вам долго или покороче, что -то? Покороче? Значит, когда только увидит Суслик, сразу кричите Суслик. Едет он, едет. Суслик. Пока Джигит увидел Суслика, пока снял ружье, хотел, убежал Суслик. Едет он дальше, едет вдруг. Суслик! Джигин сразу бабах и убил! Нет, не суслика! Он убил одного суслика и другого, у него двустволка была. Это легенда длинные, метражная Солт написал. Едет, он едет, вдруг! Суслик! Какого он убил? Нет, не третьего! Пятого правильно, потому что пятый встал грудью за четвертого и погиб как последний суслик. <рис> Легенды мне нравятся по содержанию. Едет он, едет, друг. Неправильно, я же сказал, последний суслик. Больше сусликов не было. Жара Джигит собрал этих сусликов вместе, достал нож мелко мелко мелко порезал. До образования однородной сусличной массы. Свернул это всю трубочку. Жара, это все воня. Он хотел съесть и крикнул, пильбаса. Что значит, жрать невозможно, но ешь, если нечего жрать. Мудрость у тебя спрашивает. А ты знаешь, почему мужики на сцене и в жизни ходят в штанах? Легенда есть. Слушай меня. Потому что мужики без штанов производят жуткое впечатление. То есть, если совсем голый, ничего. А если пиджак и без штанов... Это все равно, что суслик в штанах.